Приезжает ко мне студентка и берет такая, замеряет вот так вот. Угу. Причем здесь очевидно, что здесь длинная, здесь короткая. Угу. Да, да. Сюда переносит. И а? не меняет. То если уж микроблейдинг – это воздушная, нежная техника, оставляет рубцы, то что тогда вот это? Это вообще смерть по костям стучат. Потому что лезвием этим получается легко вот эти полукруглые волоски, которые тяжело провести рукой. Рукой у них они вот такие получаются а лезвием чик и нарисовал. Бабушки, когда карпов жарят, они делают вот эти разрезы такие чик-чик-чик-чик-чик. Это прям сильно похоже. То есть, ты пальцами ощущаешь, глазом смотришь, смотришь, насколько игла вошла в кожу. Она сама себе нравится, видишь, по лицу. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети школ и студий татуажа. Сегодня у меня начинается обучение со студентами, которые приехали вот в этот раз ко мне из Америки. Это обучение длится 9 дней, называется «Vip Advance» курс. И оно такое сложное, потому что очень большое количество моделей. Обычно от 20 до 30 моделей бывает на этом курсе проходит через моих студентов. Они приехали вчера, прилетели, и у них были почти сутки, чтобы отоспаться. Но я подозреваю, будет все равно тяжело, потому что джетлаг 12 часов разницы с Россией. Но, тем не менее, мы приступаем работать и учиться сегодня. Может показаться, что я люблю сниматься, или это легко для меня, но... Это не так. Это постоянный такой стресс, такой О -о -о", в напряжении, что ск... не то чтобы что сказать, а как не сказать, не сказать лишнего или не какое-нибудь слово. Студентки вчера прилетели. Для них сейчас ночь начинается. Им тяжело. Они будут, наверное, вялые, но вроде как спали, но, скорее всего, спали плохо. что Это хорошо! Привет, всем! Это я из США. So today, the first day, I take the class of Miss Elena. That's my best teacher. She's so amazing, and she teach you everything from begin to the end. Show you many mistake you get. That's very honor teacher because if you go wrong, she take you go back. So I'm very happy the first day. So I hope everybody join her class. You will be. Very happy. Thank you. Сейчас right. уже тепло просто, и кожа мокрая, mm -hmm. она должна быть сухая, обезжиренная, Since чтобы прессовать warm, you gotta get rid of all the oil. Когда она вот так держит близко, mm -hmm. у нее перспективное искажение, mm -hmm. большой нос, некрасивое too лицо. Too для портрета, для зоны cool. макро она уже может поднести ближе mm -hmm. тоже и mm -hmm. Mm -hmm. пусть запоминает. Если уж она э, начинает, то есть она, видимо, дома рисует полоски, oh, okay. mm -hmm. то есть она должна заполнить всю эту форму. Вот именно эта техника, которая научится, mm -hmm. она подразумевает максимально натуральные лохматые брови mm -hmm. такие. Поэтому все, что можно, сохраняем, mm -hmm. потому что мы будем широко рисовать. Mm -hmm. Пусть вспоминает, как я ее учила. When я remember, не натягиваю вот так вот, you, это нет смысла делать. Do я this. просто mm -hmm. немножко приподнимаю излом. Bit, она angle. теперь, если поднимет излом, она видит направление mm -hmm. вверх – это тело, направление вниз – это хвост. You, you Потом она прикидывает light. максимальную ширину из изломе. Mm -hmm. Отходит и смотрит. White. Идет лицо этой формы или нет? Она уже почти видна. Bit. Потому что наша задача украсить лицо, изменить лицо, сделать его привлекательнее, ярче. мор attractive. Russian accent. Good Russian accent. И вот ее пальцы как стоят. Вот, чуть-чуть поставила в излом, приподняла немножко просто излом. Максимум вот здесь вот еще можно натянуть в хвосте. Так же, как в растушевке они на коже натягивают. И вот когда она нарисовала одну бровь, она показывает, чтобы просто была понятна клиенту форма. Норм? Ее задача вторую нарисовать такой же прозрачной. Чего хочется по форме? Не сильно широкие. Вы привыкли вот к тому, что есть, да? же как у девушки. То есть, можно будет же вначале посмотреть на форму. Конечно. Мы вскопаем условно вам кожу иглой, а. и они у вас начнут проклевываться там всем. Ну, вот те, которые в форме сохраняйте. Это сколько? Две недели или пять лет? Ну, лет пять. То есть ре... ну, все, поняла. Хорошо. Недели. Рисовать мы начинаем всегда с этой брови. Головки у нее находятся вот здесь, и они, возможно, вполне симметричные будут ее родные. Когда она рисует, да, она закрывает лицо рукой, а когда эту бровь она рисует, она уже видит лицо в общем, поэтому ей проще по симметрии работать. Почему мне легко рисовать? Я ставлю палец, и это художественная привычка, и вот так рисую. Рисую я рядом, но отхожу смотреть на лицо, вот так, на два шага назад вообще смотрю, что мне там нравится, не нравится, я примерно в том месте нарисовал или нет. Без ярко выраженных каких-то углов, которые испугают клиента. Чик. Чик -чик. Triangle, no, okay. mm -hmm. примерно в нем она рисует this, uh, вот сейчас ее брови в отрыве от глаз достаточно симметричный когда я отодвину эту бровь на нужное расстояние убрала миллиметра наверное 4 это очень много. она поймет что здесь у нее теперь сократилось тело но форма она рисует красивый молодец это срез кожи в увеличении, в котором мы работаем. То есть вот это слои, которые мы проходим, и помещаем пигмент в верхний слой дермы. То есть вот это кусок дермы, условно, там дальше, вот, где жир начинается, это уже зона, где мы не должны работать. Как бы, вот Пигмент лежит здесь, вот эта часть является фильтром через который мы его видим, он искажается. Чем глубже лежит пигмент, чем толще, толще фильтр, тем больше искажение, тем холоднее выглядит, то есть синее. Почему им так сложно? Потому что любое движение, и они уже глубоко, и пигмент уже искажен. Должно быть примерно 2-2,5 мм. Like вот это движение. Вот она, я утолщаю линию, я ее плавно изгибаю. Вот здесь вот у нее смотрится как пучочки возле излома, просто those... немножко разный рисунок, а здесь они как бы ниже ушли соединения, из-за этого so чуть, -чуть... Connection... ну в общем нормально Это вообще инструмент, который Леонардо да Винчи придумал еще. Типа там, золотое сечение, извините, вы знаете, она а там что-то что вымеряет. Вымерить? Маразм крепчал. Короче, ко мне приезжает такая штука, не, не раз. Вот это считается типа тело, вот это типа хвост замерять. Приезжает ко мне студентка и берет такая, замеряет вот так вот. Угу. Причем здесь очевидно, что здесь длинная, а здесь короткая. Угу. Сюда переносит. И не меняет. И не меняет. Первый день. Они работают медленно. Она вспоминает, потому что она была два месяца назад у меня, и все у нее вылетело. А Натали, Натали наша, да, она учится, поэтому так долго. На каждое движение она все боится, боится испортить, но это хорошо, когда боятся испортить. Хуже, когда бесстрашно, прям по костям там все. Нравится? Да. Она мечта. Отрастить брови – мечта. Все круто. С Короче, мы с, это, с быча мечт у нас тут производится. <свят> ну что, день прошел. Он был сложный, какой-то бесконечно длинный. И ожидаем от студента, который делал мало домашнего задания, которое начинается за месяц до основного вот, очного обучения. Пришлось начать модели с обеда, а с утра ставить ей руку, снова проходить какие-то основные вещи, потому что она ну, мало занималась дома. Это была Натали. А Венди, отработала она отлично, она молодец, облегчает жизнь ей то, что она приехала второй раз и по сути она еще и практиковалась дома целых полтора месяца. Пройдя полтора месяца назад такое же очное обучение, правда она проходила у меня в Москве. Так вот, Венди молодец, Натали было немного сложно, но, в общем, день был очень прикольный. Сегодня у нас второй день обучения нашего вип-курса, и наши студентки Венди и Натали, которые приехали учиться 9 дней, они из Соединенных Штатов, одна из них из Тикаса, из Техаса, вернее, Тикаса а вторая из Луизианы. И она там кромсала микроблейдингом своих клиентов, решила, что это не экологично. Наконец-то поняла, как и многие, и приехала переучиваться на аппаратную технику. Ей, конечно, очень сложно. Несмотря на месячное предыдущее обучение дистанционно, ей очень сложно. И Венди, мастер более опытный, она уже приезжала ко мне на курс предыдущий и работает полностью самостоятельно. На самом деле сегодня у нас квест, я не должна садиться и за них поправлять или для них что-то прорисовывать. Мы попытаемся это сделать, то есть я просто направляю словами. When you work on red line. Do you see? You work on red line. Yeah. И скажи еще, что в головке uh -huh. она пусть не утолщает. А сами so, линии хорошие. Она а вот здесь вот good. она молодец. Она здесь вот сделала тонкие, area. как я говорила, The как area, я просила. Но as no, а вот do. здесь вот, вот вот эти вот не могут mm -hmm. быть тоньше, чем вот это. То есть But вот здесь яркость part... сосредоточена. Mm -hmm. Но this... я понимаю, что она еще не закончила вообще. Mm -hmm. Нормально. Я просто, чтобы она не заигралась it's, it's Сегодня я не буду садиться ничего делать. Она I, все сама делает. Этот to... yeah. yeah. звук, это просто, который раз я слышу, это нормально. А пусть она мне покажет. Вот она периодически делает вот это... Ну no, нет, конечно, вот yeah. это то, о чем я вчера говорила. Смотри. Видишь, есть расстояние. Есть я вчера делала на этом акцент, mm -hmm. вот I это место, его быть не должно. Объясню, like, она, она просто or. неправильно вставила иглу, все просто. То есть, когда игла не до конца Вставлена, повернута, она не зафиксирована, она слегка вибрирует и, допустим, сложнее ей оставлять более четкую качественную линию. Допустим, там хирург взял вместо ножа номер 16, нож номер 58, и начал там какой-нибудь сосудик резать, пилой пилить. Ну, короче, аппарат, которым работаешь, это прям самое важное, то есть его настройка, его вылет иглы, вот это все, это прям очень важно. Ну, она просто не доставила до иглу, и она чуть больше вибрировала, и более того, могла даже в процессе выпрыгнуть из машинки, как бы он стрельнул бы ей, но это так часто случается. Знаешь, что был у меня прикол? был? У меня была студентка, которая вообще, там у нее был аппарат, в которой игла вставлялась отдельная игла и носик, и она просто иглу вставила другой стороной, острой стороной внутрь и тупой стороной, и говорит, что-то тут так все кровь течет, все плохо. Я, такая сразу, я сразу сюда смотрю, она реально тупой стороной ковыряла там. То есть, вот маразма я насмотрелась за <связывая> очень много. Прошлый курс приезжал, они мне рас рассказывали, что у них процедура стоит 1000 долларов одна просто в и она такая подходит. Говорит, О -о -о! там такая работа средненькая, ну ну, ну, ну, как бы ничего выдающегося. И она такая, О -о! я такая, молодец, это full фейс, он стоит у меня там вот в Штатах, где она там жила, в Атланте. 3000 долларов, говорит, и вы бы заплатили у меня такую. Я такая, а -а -а, что, 3000 долларов, <смэр> я что-то делаю не то, <смэр> и не там живу. <смэр> Your Запрещено работать на родинках, любых новообразованиях и там, где недавно был прыщ, потому что you бессмысленно. смысла. Микроблейдинг – это разрезы на коже. Это просто м -м, лезвие, которым берут и вот так кожу разрезают, растягивают, такая получается щель и туда втирают пигмент. Вот как, смысл такой, это не аппарат электрический, который делает проколы в коже на каком-то расстоянии друг от друга, а это именно разрез. Это шраммирует кожу, рубцует ее, травмирует, причем потом там невозможно работать, если мастер прям нашинковал хорошо. Хороший пример это эм, бабушки, когда карпов жарят, они делают вот эти разрезы такие чик-чик-чик-чик-чик, прям сильно похоже, реально. Если так кожу растянуть, там такие же щели. Но ее никто не растягивает, все показывают ее в виде как бы красивых рисуночков, фотографии тонко выглядят. Но если кожу растянуть, там будут именно вот эти щели. И мастеров после этой техники сложно переучивать, они сильно давят, у них нет вот этого понимания, как вести, как ставить руки. Ну, реально сложно. Ну, например, да, как вот, целый месяц она училась рисовать эти схемы все, но у нее все равно дрожит рука, ей тяжело. Но хорошо, что, в принципе, тенденция есть к тому, что перестают его делать и начинают переходить в аппараты. Прикол в том, что купить лезвие и пигмент и обучиться три дня – это прям легко, действительно легко, потому что лезвием этим получаются легко вот эти полукруглые волоски, которые тяжело провести рукой. Рукой у них они вот такие получаются, а лезвием чик и нарисовал. Но другое дело, что там просто рубец остается от этого. И не художники лезут. Они уже попробовали, они поняли, что можно денег заработать, потому что клиента не соображает, что ему делают. Ну, самые нормальные пытаются переучиться. Ну, те, которые думают на будущее, что они с клиентом надолго, а до сих пор многие шинкуют, еще и преподносят как супертехнику. Пирошко, прикосновение пера, легко-легко траливали брехней там пахнет не кислой. Микроблэдинг зло. Потому, что это так просто, что я бы всех пересадила своих мастеров на микроблейдинг, но я же не делаю этого. Я деньги зарабатываю, я люблю деньги, но я не делаю этого, потому, что это не экологично по отношению к клиентам. А мы же хотим долгие отношения с клиентами. А если им зарубцуют всю кожу, там через год я скажу, слушайте, ну, у вас не бровь, а рубец, идите, все, вы мне больше не клиент. Ну блин, неправильно. Прикол в том, что клиенты думают, что если уж микроблейдинг – это воздушная нежная техника, оставляет рубцы, то что тогда вот это? Это вообще смерть по костям стучат. и Им сложно донести, то есть вот, реально мы над этим работаем, но видимо недостаточно, потому что все еще идут и делают этот микроблейдинг жуть жуткая. Короче, когда студент приезжает, он хочет купить все, чем он работает и учится, он прям жаждет, ему можно втюхать любой аппарат, задорого, вообще любое количество там пигментов, машинок, он вот так сгребает, то, что он доверяет учителю, которому приехал учиться. А я так не делаю, лошара. Ну реально, они, они покупают за 300 тысяч машинку, я скажу, она классная. Вот эту вот сейчас продам, которая стоит там 20 баксов. И, она купит. И так делают все школы. Они на этом зарабатывают. У них может обучение стоит мало, но зато они втюхают кучу оборудования. Ну так во многих местах, я подозреваю, делают. Когда много раз проходили, они расплывутся с прям с большой вероятностью. Uh -huh. То есть они дымку дадут вокруг себя. Она работала в форме, она не испортила форму, не вышла никуда. Mm -hmm. То есть, you это хорошо. Это сложно, это долго осваивается, это прям, mm -hmm. не знаю, сотнями процедура осваивается. Она должна понять ошибки, понять, как она их совершает здесь. <звы> То есть, когда кожа сухая, можно рисовать много тонких волосков, причем, если опыта хватает, не разрушить кожу вокруг. А если кожа жирная у клиента, то это бессмысленно, она будет портить глаза, рисовать их много, а они, когда заживут, расплывутся, потому что жирная кожа, она как промокашка, она рыхлая, и в ней все расплывается. А сухая кожа, она удерживает линию, то есть ну, тонкость. Рисуют очень подолгу, прям очень долго, теряют симметрию. А все дело в том, что они не пользуются вот этими точками, которые я прописала и по которым можно прям отследить, проверить, сверить вообще каждое, нахождение каждого, не знаю, штриха на лице и убрать все лишнее. Ну и это просто, действительно. У меня есть курс по развитию глазомера, который, пройдя можно научиться видеть, прям реально видеть детали, потому что это все тренировки. Ты начинаешь видеть спустя время, когда постоянно делаешь одни и те же там, повторяющиеся движения. И вы можете пройти вот по ссылке, не знаю, где она будет, пройти по ссылке и ознакомиться с этим курсом, его приобрести, и главное пройти. А глазомер это тоже условно, как мышца, которую развивать надо. Хороший штрих это то же самое. И все это вы можете улучшить, пройдя курсы, которые будут в описании, например, к этому видео. Ну что, сегодня у нас второй день прошел. И он прошел, конечно, гораздо лучше, чем вчера. И работы у них получается уже лучше. И даже Натали, которая вообще только осваивает эту технику, она начинает понимать. Она начинает понимать, какое движение от нее нужно. Мой план утренний, что я ни разу не сяду, и они сами полностью сделают свою работу, он, конечно, провалился. Хотя нет, у Венди я не садилась, она делала полностью сама. Я подходила, показывала, где что надо поправить. Работа на 100% ее. Но Натали мне пришлось несколько раз сесть, потому что она начала терять форму. Я знаю, не приживутся волоски, но она зато поняла, как это делать. Все учатся с разной скоростью, поэтому нормальный рабочий процесс. Сегодня всего лишь второй день. И результат неплохой. У Венди на прошлом курсе получилось, получалось так же тяжело, как и у нее. Поэтому она приехала еще раз. Есть люди прям талантливые, которым легко дается. Но они, возможно, когда-то учились рисовать. Может, просто там дано. У нас же есть у всех какие-то свои там, как их преимущества в чем-то. А некоторые большим трудом добиваются. То есть она училась. Прошлый курс у нее было 25 моделей, там 23 или ну короче, в районе 20, а потом дома два месяца практиковалась и приехала еще раз. Сейчас она уже прям понимает, осознает, что именно надо делать и хочет отточить вообще уже все тонкости, там детали, нюансы. А для Натали тяжело, потому что она вообще прям только начала. Нормальный, плюс стресс. Завтра Венди должна полностью самостоятельно сделать работу быстрее. Она делает ее так тщательно и медленно, что не укладывается в три модели в день. Завтра у нее три модели. Вот. Венди, tomorrow you need to do three models. It's plan for tomorrow. Okay. Сегодня у нас третий день обучения нашего курса VIP адванс Планы максимум были три модели полностью самостоятельные и чтобы успела до конца рабочего дня, они уходили мы часов в 10. И две модели полностью самостоятельные, тоже без вмешивания. А у Венди сегодня программа максимум нарисовать а, с редкими волосками бровь, потому что она любит чистить мелко-много-мелко, мелко. а сегодня мы рисуем вот так, живописно. Она все одинаковое и все одно и то же, просто бесконечное останавливание когда они совершают ошибки какие-то и поправления Это просто приобретение прикладного навыка. У нас самое долгое ожидание было в Москве, вот на последнем курсе. И они ждали в районе что-то двух с половиной часов. Просто они приходят, особенно там в Москве, модели сидят прям вот ждут рядом, и они заглядывают, смотрят, что там делают. Иногда в туалет выходит, они видят, что там делают и не уходят уже. Ну вот иногда психуют и уходят, когда их вот здесь они психуют, потому что они не видят, что тут они думают, мы чей гоняем. А тут они видят, как тщательно они работают, как красиво получается. И реально, я думаю, ухренеть, два с половиной часа просидели, я говорю, может уже на завтра? Нет, я ехала, пол Москвы проехала. У меня были такие, просто посреди процедуры встает, говорит, я хочу есть, пошла сила, ест. Что? Как это вообще возможно? Очень разные приезжают. Но Венди очень старательно. Она просто очень тщательно делает. Долго думает, пока проведет. Старательное, но медленная. Ну и короче, модели могут уйти, и тогда, как бы заявленное количество моих моделей, ну, будет меньше у нее моделей. Лучше не моя вина. Она-то приходила. Знаешь что, они говорят, что мы для них все одинаковые. Они говорят, вы капец, все на одну рожу, я не пойму, кто из вас кто. Только тебя отличаем, типа волосы короткие. Mm -hmm. Потом к концу курса они начинают там особые приметы. Я говорю, ты что не видишь, там нос большой, глаза разные. все на одну рожу. Mm -hmm. как, как, впрочем, и для нас азиаты, допустим, первое время. Эта сторона, она всегда чуть-чуть выше и чуть-чуть более открытая. Я говорю сейчас о костях черепа. Реально, у всех у ну, 95% точно это вот как конкретно эта сторона. И почти всегда мастера рисуют прям по волоскам, и они растут выше, и дальше, и шире, и они обводят, и эта сторона всегда немножко больше получается. Я уже привыкла, это нормально. Просто нам надо убрать часть хвоста, часть тела и чуть-чуть излом перенести. И это видно с большого расстояния. Когда ты близко, ты не видишь ну, вот этих вот мелочей. Но это же не больно, это терпимо, поэтому лежим и терпим. Все. Будете дергаться, будут заглубления. я не дергаюсь, глаза открываю, а ей не нравится. Не открывайте, у меня же там рука лежит, никому не нравится, когда на него зырит глаз такой, контролирует там такую работу. Короче, женщины крайне неадекватные существа, они сами это знают. Мы работаем обычно машинками Cheyenne. Это машинки для татуировки. Они оставляют такие точные, четкие точки. Они делают любые растушевки, волоски и все прочее. Но она не очень удобна для руки. Ну, вот Некоторым девушкам ее держать тяжело. А эта машинка, она тоненькая. И как ручка ее держишь, она легко, как маркер толстый воспринимается. Я все пытаюсь найти компромисс. Но пока еще никто не выиграл у Шаенов. Этот курс проходил в начале 2019 года, а сейчас 28 декабря, и я эту проблему решила. Я использую машинку Билар от Microbüey, и на данный момент она меня абсолютно устраивает. Я сейчас в отпуске, но я не могу сидеть без работы, и сюда я ее привезла для записи видеоуроков. Я сняла обзор этой машинки, вы можете посмотреть его вот по этой ссылке. Мне не платили за рекламу этой машинки, я ее не продаю. Ее нужно покупать в Америке или у местных директоров гуглите. Сразу скажу, что отзывы об их интернет-магазине плохие. Они игнорируют, не отвечают в Инстаграм, не отвечают на email, долго обрабатывают заказы. Поэтому попробуйте купить ее в своей стране. Но сама машинка отличная. Я работаю ей уже больше полугода и не нарадуюсь. Можно работать почти любым оборудованием, в принципе, просто там чуть сложнее получается. Но чтобы понять, надо оттестировать надо штук 20 моделей, чтобы понять, как ложится, как заживает, поэтому как бы бывает просто кожа сложная и с ней реально сложно работать любой машинкой, а бывает, что это машинка виновата. Почти что как хирург, скоро буду так пальцы, нет, да, доставить, что одевала меня там. Чем толще и моложе кожа, тем больше пигмента она выталкивает, потому что она барьерный орган, она, ее функция защищаться от инородного всего. И чем взрослее и суше, тем больше остаток, ну такая связь есть. И обычно надо сделать как бы ну, процентов хотя бы на 20-30 ярче, чем будет, чем планирует. Но это, это стандартная рядовая задача, сделать ярче лицо за счет бровей, они есть. Но они недостаточно насыщенные, недостаточно там, красивая форма, недостаточно симметричные, как хотелось бы. И тратится куча времени с утра. Но конкретно в этом лице, ну мы потом сядем, портрет посмотрим. Ничего не меняли. Мы наоборот сохранили и сделали чуть выразительнее. Мы не меняли форму практически. Это ее форма просто чуть ярче сделала. Ну что, третий день подошел к концу. Он был сложный, но сегодня прям такой скачок, у них прям скачок, прогресс. Я люблю такие дни, все такие, а, вот как это было, надо делать, круто. Вот. В принципе, все молодцы, даже у Натали начало получаться, она начала понимать, как важно вести эту правильную линию, аллилуйя, потому что дома… И, сложно было заставить их это делать, а здесь она поняла важность, потому что она видит, что у нее получается, у нее получается, и их работы выглядят совершенно по-другому. И, типа... и она даже отменила завтра утреннюю модель для того, чтобы еще потренироваться на латексе, хотя могла это сделать дома, но как бы дистанционно я не могу заставить, я давлю как могу, угрожаю отменой модели там, и так далее. но у всех там дом, семья, работа, не у всех получается, но вот завтра мы еще чуть потренируемся, я думаю, завтра будет еще круче. <музыка> у всех уже нет проблем с внесением в принципе в кожу пигмента, просто они не могут разобраться, где должны быть акценты распределены, и делают, допустим, вот там волосок вот такой длинный, и они его делают ярким во всю длину, это сразу делает бровь тяжелой некрасивой, грубой, то есть нам, нам надо сделать в середине только. То есть волосок имеет структуру, у него тонкое начало, утолщение и тонкое окончание. Вот. И когда они соединяются в пучки, то же самое, где-то в середине брови они соединяются в пучки, а верх и низ должны быть легкими. И вот некоторые делают тяжелые работы, но в принципе Венди разобралась прям вообще отлично. Из ошибок у нее на прошлой работе была в головке слишком часто такая часто повторяющаяся параллельная линия. Но мы с этим сейчас разберемся. А все остальное было отлично. Наталья, вторая модель. Она неплохо рисует формы, и она поняла, как вести волосок, как делать его правильно, поняла, насколько важна настройка иглы, потому что до этого она пыталась положить пигмент очень длинной иглой, и она просто не доносила пигмент до кожи, а если уж доносила, то сразу заглублялась. А сейчас она вот поняла, как выглядит правильный волосок. Если пигмент вносится глубоко, любой цвет, любой оттенок коричневого становится добавляется сизости, сизости это значит серо-синего цвета, то есть меняется полностью оттенок. Бывает волосок лежит коричневый, рядом лежит серый, это значит мастер поработал на большой глубине. И я их заставляю это все постоянно контролировать, чтобы ну если уж делали ошибку, то один волосок, а не вся бровь, которую стерли, она вся сизая. Чтобы было понятно, на какой глубине мастер работает, он должен научиться работать поверхностно, то есть пусть у него лучше ничего не останется, чем будет глубоко. Прям вот взять и определить, насколько ты вошел в кожу и на какой глубине лег пигмент, должен лечь пигмент, просто невозможно физически. То есть ты пальцами ощущаешь, глазом смотришь, смотришь, насколько игла вошла в кожу, прям реально. То есть вот на, в этих техниках очень должно быть хорошее зрение. Если ты не видишь, где ты иглой прикоснешься к коже, какой она след оставляет, потому что буквально после одного такого движения можно сразу оставить синий фиолетовый такой толстый волосок потому что еще и чем глубже когда в подкожно-жировую вот эту вот клетчат, короче когда глубоко очень он прям вот так еще сразу расплывается да Я не могу смотреть на вашу губ не могу это профессиональная травма каждый раз нет она просто это рисует как это? Знаете, как? Человека с такими губами? Мы не будем спрашивать про брови. Не будем. Ложитесь. Я вам должна нанести много травм сегодня, чтобы вы так не делали. Потому что у вас красивый нос, красивые глаза, теперь красивые брови. На коррекцию придет, если слышишь, Саш, опять с такими губами. Значит, я не была убить достаточно убедительно. На меня часто ругаются. Типа, ты, куда ты лезешь со своей правдой? Тебя не просили. Даша, а что ты не проследила, что она не одела на шнур защиту? Тащи сюда защиту, а потом приседай. Здесь а ты как думала, у нас работают только многоруки и многоноги. Не, вы не опухли, там просто побелела кожа, ага. это потому что анестезия да. так работает. Ну что? вообще это, это просто протирайся где-то... Сейчас такая стерла, стерла. Да. Теперь вам надо там еще и отрастить свои, где? Они не отрастают, я в юности очень усердная. Да ладно, все это, абсолютно, сто процентов людей все говорят это, просто не щипайте вообще там, где мы рисовали, и все. Вообще не щипаем, никогда в жизни. Да? Вообще, вот только вот здесь вот три волосинки, если выйдут. Ну все, раз пинцет есть, значит Этот чес мы слышали, и не раз. Один волос вырастающий по этим. Он же один далеко. Да, да. да. Вот корявый, Конечно. Выраженный. А он корявый, пока короткий. Он да. должен вырасти и потом он ляжет. Брови это лицо лица. Реально. Брови создают лицо, выражение лица. Бровями можно такой лифтинг создать, когда пришел человек вот в такой вот штукой висящей, а ушел вот с таким открытым. Я тебе сейчас покажу, у меня есть. А, вот она, смотри. Смотри вот контраст. Что было? Что стало? Как облименяется лицо, она сама себе нравится, видишь, по лицу. А это создают сами себе женщины часто, то есть, скорее всего, у нее были вот такие шикарные брови огромные. А нащипала или кто-то где-то нащипал, и стало плохо все. Смотрите на нее, на нее Cool. You like it? Yeah, she says uh -huh. it's cool. Cool huh. See? Before yeah. you have just little bit hair right here. Mm-hmm. Mm -hmm. So what we did do it was seven to lose головки. Mm-hmm. Yeah. And, yeah. And very thin as a lookful сам uh этот вид внешне замученный, She looks tired in general, but eyebrows are Не, но это круто, мне очень нравится сейчас этот порядок. А так брови вообще крутые, Спасибо Ну что, наш четвертый день подошел к концу. В принципе. С задуманным справились, она работала полностью самостоятельно в Венди, сделала три модели, сделала их хорошо, прям молодец. Натали сделала две модели, но там я, конечно, вмешивалась. Ну, ожидаемо. Эта работа сама по себе не тяжелая, реально физически она не тяжела. ну, утомляются глаза, но когда ты учишься, ты такой в стрессе находишься, и я думаю, что они начинают уставать, накапливается такое раздражение небольшое. Но они не признаются. У нас Венди – это вот такой боец, она такая, да, есть, пошла сделать, пошла сделала, а Натали такая, мы ее не поняли. Да, да big no, no. Окей, okay. okay. now you need to work. Okay. Hey, Окей. Да. Today you were, you was, was или will? переводчик, кот, Даша. Огрызком получишь следующий раз, поняла? Сегодня ты была лучше, чем вчера. Today you was, you А, ah, вот это w v да? r r r r r r r r r r r r r r r r r r to r o'clock, r r r you. r r r r r r r r r r Сегодня у нас пятый день, вот прям это зенит, середина курса. Сегодня у нас Венди делает трех моделей, Натали двух, как мы собирались. С Натали мы будем не спеша все разбирать, а вот здесь у нас на этих двух кушетках мама с дочкой, и у них одинаковая ситуация. Бывают такие брови, которые просто, если ты их обведешь, ты просто испортишь, усугубишь проблему. Они очень низко расположены, с возрастом опускаются еще ниже, плюс худое лицо. Не особо есть место, куда поднять их, чтобы поднять, в принципе, небольшие виски, не очень высокий лоб. И вот тут работа будет сложная и в первом, и во втором случае. А здесь, в принципе, хорошая большая площадка для работы, им будет проще. А здесь можно будет тоже вот так прорисовать и вот ну, парочку Все еще сохранить вот этих. То есть можно, так, тоже хорошая форма, отлично. Ну, да. То есть и это я, более я, я открытая... Не, она как бы, да, классическая, но я, может быть, просто не привыкла к толщине. Нет, нормально. Не, не, не. Прибор. У вас, знаете, как То перебор... Не, не толще, чем вот у Даши? Да? да, чем у Даши. Нет, она даже как бы чуть тоньше смотрится. У вас перебор сейчас с ресницами. Не с бровями. Реально. Mm -hmm. Вот правда. Это то есть, если вас не пугают ресницы, то бровь, вы к ней привыкнете и будете вообще кайфовать ходить. Поэтому определитесь именно с формом. Это с изломом, это такая более открытая. Выбирайте. Yes, наверное, с изломом даже вот у девушки и у нее очень много волосков, хоть они и светлые, но их очень много, и в этом случае мастер тоже не особо может уйти на пустую кожу, потому что вот этот рельеф между большим количеством волосков своих и пустой кожей, на которой что-то нарисовано, он никогда не будет смотреться натуральным, почему мы всегда стараемся сохранить максимум, а вот в этих двух случаях, хоть и волоски довольно рельефные, мы <dots> да, просто я тебя перекрикиваю, поняла? Вот в этих двух случаях, чтобы изменить и улучшить, мы вынуждены убрать хвосты, вот прям вынуждены, там по сантиметру хвостов надо будет прям четко убрать. Ну, Естественно, мы не можем убирать хвосты, не спросив клиента. Вдруг она хочет свои оставить. <scent> Что важнее, слушать клиента и его пожелания или э, мастера? То есть мастер – это человек, который видит лицо, ну так Хороший мастер, мы говорим о хорошем мастере. Это человек, который видит лицо, видит, как его улучшить, как украсить, что изменить, чтобы украсить, какая форма этому лицу нужна. И клиент, который много лет портил себе лицо, выщипывал, неправильно выщипывал, либо доверял людям, которые не соображают, там все вот эти косметологи, бровисты, которые просто что-то пощипают, там свои 500 рублей возьмут и отправят. Я считаю, что надо слушать мастера. Но мастер это должен быть хороший. То есть, прежде чем ты куда-то идешь, надо смотреть портфолио, читать отзывы и так далее. Поэтому обычно у нас такой компромисс. Клиент говорит, что он хочет, как он себя видит, а мастер говорит, ну, свое мнение, и они к чему-то общему приходят вот в течение рисования вот этого времени, когда они рисуют процедуру. Поэтому как бы всегда компромисс, потому что, ну, допустим, мне ты фиг навяжешь мнение. Оно у меня на все свое, и как бы нет вариантов, что там стилист оденет меня как клоуна сказала я и махнула на него в вашем случае никто особо погоду не сделает потому что они вас просто растут вниз то есть вот вот здесь я вообще не добавляю чтобы попытаться сохранить восходящее у тела брови направление и как бы сохранить максимальное количество волосков своих Теоретически, есть же вот эти всякие штуки, когда укладывают их, они вверх смотрят, но они работают максимум три недели. Короче, вот в таком случае я бы выбрала убрать хвост, потому что вот эти волоски, которые почти на глазу лежат, сохранять смысла нету. Она э, выщипала волоски в хвосте, не спросив клиента, просто выщипала. Так нельзя делать, потому что некоторые клиенты не хотят этого, они хотят сохранить каждый волосок. И не готовы идти на такие вот прям меры, когда бах, и нет хвостов. Но здесь, конечно, ситуация, когда по-другому и нельзя, но она обязана спросить клиента всегда, прежде чем она возьмет и что-то кардинально изменит в лице. Это, ну, в нашей сети это норма. Все мастера сначала спрашивают, показывают, рисуют эскиз, говорят, вот мы удалим, она, ну когда получают одобрение, тогда только удаляют. Но они у себя, видимо, есть просто мастера, которые вообще так жит, избрили бровь. Она им мешала, она там не там находилась, еще что-нибудь. Так как эта работа сложная, и у них ну, гораздо меньше опыта, чем вот у этих мастеров, они работают медленнее. Они боятся испортить, и ну, этот такой момент переломный когда либо начинает портить от излишней самоуверенности либо очень боятся испортить и много раз поверхностно недостаточно глубоко чтобы вот пигмент остался и ну, лучше пусть так чем портят но ну, почти заканчивают в принципе и маму и дочку уже так как они работают на себя им нужны клиенты и... Клиенты к ним придут только если будут видеть классные работы, это в их интересах. Они потратили огромные деньги, чтобы приехать на другой конец земного шара вообще. И как бы не взять максимально того, что им дают, они... Надо быть дураком просто, потому что все это им пригодится в зарабатывании денег. А если они не смогут, ну это их проблема. Больницы, знаешь, как ну, академии медицинские выпускают кучу врачей, которые плохо работают и мочат своих клиентов. В их случае они просто, ну, просто испортят кому-то лицо, и к ним не придут клиенты, и они не смогут заработать деньги. Ну, меньший ущерб как бы клиенту, но надо быть дураком, чтобы не взять по максималу все, что дается. Очень часто студенты приезжают и хотят ну, сделать себе процедуры. но очень часто они приезжают с испорченными уже лицами. И, ну, в плане, ну вот, допустим, вот у нее они синие, синие, какие-то, сиреневато-синие. Тут можно работать корректором, а, но это сложная работа она многоэтапная то есть, корректор зажило. Через месяц надо сделать коррекцию, чтобы была красивая форма уже и красивый цвет. И возможно еще поработать корректором если зажило недостаточно хорошо. И вот она сейчас хочет <смех> сделать все. Но сегодня мы сделаем губы, про брови подумаем, потому что реально надо два раза делать процедуру, чтобы было красиво. Но сейчас она пойдет делать губы. У нас конец дня, пятый день. Сегодня Венди сделала две процедуры, третью она отменила, потому что хочет сделать губы себе. А Натали сделала две процедуры, теперь практикуется завтра квест. Прям вот я должна это сделать, она должна сама поработать полностью, чтобы я не вмешивалась, не отрисовывала за нее вот эти первичные схемы, которые она потом обводит. Вот прям завтра две модели, послезавтра сделаем уже три, чтобы она ускорилась. Все, все молодцы. Сегодня у нас шестой день. Сегодня Венди делает губы, вчера эта женщина смелая после вообще обучения делала две зоны, причем огромные брови она сидела, огромные губы, они ушли не знаю во сколько, в час ночи. И что-то она броскала, бежала от каких-то наших обычных двух прохожих, бежала, боялась, ладно, неважно. Сегодня она делает губы весь день, а Натали делает брови и сколько там у нас уже, уже час рисует эскиз. У Натали модель со сложными бровями, реально, то есть какие-то очень плоские, очень низкие, прямые, и надо их изогнуть, приподнять от глаза, украсить лицо, и поэтому ей сложно, еще и несимметричные. А у Венди отличные губы, просто шикардос, которым вообще не нужен как ваш, ну не, нужен, потому что они очень светлые, но форма своя прям идеальная. У меня был курс, который делал по 5 моделей в день, они были очень быстрые. Одна из Германии, одна из Великобритании, но говорящая на русском. Но там, знаешь, когда скорость страдает качество. я думаю, что лучше, реально, это когда медленнее и много поговорить. И когда ты понимаешь детали, какие-то мелочи, какой смысл на скорость это же не эстафета. Чем дольше работаешь на коже, тем коже хуже. Начинается отек, если это губы, веки могут отечь, анестезия перестает работать. Чем больше травмированная кожа, тем эм, меньше пигмента остается, когда заживает, потому что она более активно выталкивает. Чем короче процедура, тем она эффективнее, как ни странно. Сложный случай. А вы, ну, наверное, и не щипали даже поверху, да? Угу. Вот здесь, не, вот в хвостах не, да, нет. Не видишь, видно, Очень сложная форма для исправления. Во-первых, рельефные волоски сами по себе яркие. Во-вторых, излом начинается ну, вовсе не там, где нам надо. Нам нужно будет его перенести. Мы постараемся расширять бровь не, не прям кардинально, конечно, чтобы пугающе это было, но расширить ее придется для того, чтобы в новую форму вписалась вся бровь. Сохранить, чтобы волосков максимальное количество. Мы сейчас порисуем, посмотрим. В принципе, расстояние большое. Мы здесь, в принципе, классическую форму делаем, осложнена работа будет тем, что кожа очень сложная, она очень сильно тянется, и вот здесь вот на веки практически начинается, хотя расположена высоко. Середина рабочего дня, у нас сейчас 4 модели. И все достаточно сложные. Здесь очень сложная для работы кожа сама по себе, просто она очень жирная. На такой коже волоски класть берется не каждый мастер. Но там есть особенности в технике внесения пигмента в кожу. Здесь форма очень сложная, рельефные волоски. Там, в принципе, ничего сложного. Нормальная, достаточно симметричная форма у Натали. А, и делать она будет волосковую технику, ну и Венди заканчивает губы вторые, ее ждут третьи. Если это как правило, что она проходит и потом у нее всегда пустота, это значит, что где-то ее штрих становится нестабильным, то есть она где-то начинает скакать или делать коротенький, на вид у нее иногда штрих разной длины и нажима становится, по привычке она начинает мельтешить вот так. У нас есть дистанционные курсы, на которых учатся много мастеров, не приезжая на очное обучение. Они учатся дома, тут же пробуют на моделях, много уроков, там по 40 уроков, курс 2 месяца длится. На этих курсах учатся много мастеров, но получают сертификат об окончании прям в единицы, прям, вот прям мало, потому что в эту профессию ломанулось очень много людей, потому что типа чеки высокие, там быстро и легко можно заработать денег, попортив кучу лиц, а, ну, мы не даем сертификаты об окончании, чтобы они не говорили, что это не настоящее. Не, мне нравится сейчас хорошо. Такие формы я люблю. She, uh, like Но одобрить должна в итоге ее как бы клиентка. Мало ли что мне нравится. Your body is longer in this part. Your tail is longer. This is your problem for all of your plants. This part is bigger. Yes, you need to remember about this. Your skin around need to be a clean because it's um, when you will use your red gel. It's, it's not working. Absolutely clean, okay? Yeah. Да, так как она не хочет сильно яркий, будем цвет подбирать прям максимально близкий к ее натуральному цвету. И работать, в общем-то, это получается контур с растушевкой. Когда не лезешь во всю губу, только прорисовываешь контур. Ну, получается не она то, чтобы прокрасила. эта линия, все? она да. прокрасит там 2 миллиметра и, может быть, растяжку еще на 2 миллиметра даст, поняла? То чтобы есть, влить. Все. А какой смысл? Посмотри, какой красивый свой цвет, яркий, и она хочет даже бледнее. Бледнее мы не можем, но как бы усиливать не будем. У Венди а, отекают губы у всех. У третьей модели, несмотря на очень плотную кожу, они тоже отекли. Я думаю, дело в излишней травматичности. То есть, как бы работает больше, чем нужно, перетруживает кожу, и они отекают. У всех трех отекли, это значит, что реально проблема в этом. Но мы с ней об этом еще поговорим завтра, я думаю, о том, как правильно и быстро работать. And look, your movement need to be a long. You put your finger like me, repeat please, put your finger and you need to do movement like me, no, do you see, I uh, hold the machine from these two fingers and these two fingers, wait, well, these fingers, no, yes, these fingers in this place, no, these fingers. Yes. And yes. And you do your movement these two fingers. Oh, okay. Look, look. Okay? Oh, okay. Look Конец шестого дня. Сейчас Натали сделала полностью сама процедуру. Но я ее немножко поправляла. Вот я все время поправляю. она еще ни разу не закончила полностью самостоятельно и не отрисовала эскиз полностью самостоятельно. Я сейчас нахожусь в раздумье, давать или не давать ей сертификат в конце. Венди молодец, работает быстро, четко, сказала, она повторила, тут же применила, все, у меня к ней нет претензий. Завтра наш квест вообще не садиться за э, стол Натали и не помогать ей отрисовывать эскиз, потому что осталось три дня, у нее завтра три модели, но мне кажется, будет снова две, потому что она еще ни разу не сделала больше двух. Сегодня Венди делала губы весь день, у нее губной день единственный на этом курсе, и она откатывала, как ускориться, как правильно отрисовать эскиз, вот эти все мелочи. Ну и в принципе она справилась отлично, сделала все три процедуры довольно быстро, уложилась, 7 часов, мы все успели, а Натали делала брови. Сегодня у нас седьмой день, мы близимся к концу. Сегодня у них по три модели должно быть, но я уверена, что Венди справится, я ее даже не подгоняю, она рисует быстро, все делает четко, а Натали постоянно нарушает правила, из-за этого у нас удлиняется процесс. Как бы я не дам ей их нарушить в итоге, но процесс удлиняется и она все никак ни разу еще не сделала три модели. И сегодня мы как раз будем над этим работать, но вот сейчас опять я ее остановила, она уже хотела класть клиента и начинать работать. А я ее остановила, заставила опять перерисовывать эскиз. Просто я не могу взять и нарисовать за нее, иначе это будет не учебный процесс, а просто сделала за нее, показала, как я могу. Она должна сама это сделать. Делаем. Ну что, здесь у нас очень хорошее расстояние от глаз, и нарисовать можно. Ну, широкую, красивую бровь. Кожа у азиатов обычно прям хорошая для волосков. Вообще с ней легко работать. Ну, действительно, она прям такая плотная, хорошая, чаще всего. Ну, всякое бывает. Но... Тут, так, как обычно, классическая форма. Единственное, что тут очень сильно загнутые уголки, вот эти. И она сейчас будет с ними воевать явно. Здесь тоже можно практически любую форму нарисовать, но начинается бровь низко, на самом деле. Свои волоски растут прям близко возле глаза, а глаза большие, яркие, и бровь, по идее, хочется, чтобы тоже была такая раскидистая. Вы будете сложная. Чего это? Ну, сложная, потому что бровь начинается уже на мягком месте, на веке практически, понимаете? То есть она обычно вот здесь, вот на вот этой подушке растет. На Um, надбровной дуге, а ваши волоски начинаются низко. Это осложняет работу, там кожа тягучая, такая уже другая немножко. Спрашивала I вас, know. когда щипала? Mm -hmm. Why you don't ask your client? I ask you, I told you yesterday, you need to ask your client and me when you cut your natural hair stroke. You need ask. You can do it before you… do you understand? It's very important. Да вчера брови я говорила не несколько раз, говорила, что нельзя трогать волоски, их щипать, пока она не спросит клиента не и не меня, бесит. и пока мы не одобрим. А она берет и просто часть убирает брови, не спросив. Мне бесит, когда я говорю, а меня не понимают. Или я говорю, а они не делают. Мне бесит это. Даже вот простые вещи, то есть много вещей пропускается мимо ушей. Мне нужен ток. Один раз неправильно не послушалась, неправильно сделала. Но она может сделать, как бы попробовать, но у нас же разные лица и кости разные. Но она, в принципе, почти такую же и рисует, старается. Классическую обычную форму с прямыми линиями. Но мимические мышцы очень сильные, привычки у нас очень сильные. Очень часто лицо бывает несимметричным именно из-за того, что человек привык улыбаться на одну сторону. Там у него здесь вот морщина, и эта часть вытянута. Да, а кто-то привык бровью вот так все время, она задрана, и здесь уже создаются да, морщины, и она всегда задрана. Это меняется при помощи ботокса просто. Расслабляется, выравнивается лоб, становится все на место, и косметологи могут приподнять, а могут и опустить ну вот бровь например они умеют это делать могут изменить даже как бы форму она становится домиком в зависимости от того какая мышца напряжется либо расслабится но сначала всегда делается перманентный макияж максимально симметричный там какой возможно а потом уже это дело расслабляется. Вот эта часть широкая у нее конкретно, в ее случае. То есть, скулы – это азиатский вариант, когда выпуклые скулы такие широкие, и вот эта часть широкая, где лоб, и низ, ну, на сужение идущее лицо. Ну, тут даже не то, чтобы азиат, а вот просто вот узкий низ. И я не могу просто физически на таком, вот этой, на этой широкой части, нарисовать там тоненькие или маленькие брови, они потеряются вот на этой вот площади. А то же самое касается большого лица, просто бывает такое большое, круглое лицо, и она говорит, нет, не тоненькую, маленькую, и вот здесь вот, и, и она смотрится, как какая-то царапина с расстояния в 2 метра, ее как бы нету. И естественно, я рисую большую размашистую форму. То же самое наоборот, мелкие черты лица просят чего-то такого скромного, небольших размеров. Квадратное лицо просит изогнутой брови, потому что эти все квадратные, ну вот, бывают такие прям челюсти рубленые. их надо смягчить немного потому что если я нарисую брови домиком это все будет что это такое за кубизм да или наоборот бывают часто вот такие очень узкие вытянутые лица и у них такие же брови очень тонкие носы близко посаженные глаза все вот такое сведено в середину представляешь и, и брови также растут а я должна попытаться раскрыть это раздвинуть то есть это ну вот Тут так вот. Прям правил нету. Кстати, от меня требуют прописать их. Все те, кто знаешь, как не понимают, как это сделать. И я над этим сейчас работаю. Просто когда ты даешь правила людям, которые не умеют по-другому, не умеют вообще, и ты даешь им, там, допустим, 10 правил, и они начинают лепить, допустим, там, широко расставленные глаза, и есть такое дурацкое правило, я его не соблюдаю никогда. Оно говорит, что бровь должна начинаться от крыла носа вертикаль. Типа проводишь, а заканчиваться вот крыло носа, угол глаза. А лицо широкое, вот такой нос, и, и, и автоматом вот здесь брови должны. Я видела, как человек стоит и начинает выдирать вот эти брови, хотя они растут на нормальном месте, потому что правило-то гласит. И вот такого маразма, чтобы избежать, мне надо получается миллион вариантов, все типа учесть. Ну, это же невозможно, каждое лицо особенное. Поэтому я всегда говорю, правил нет, есть основные какие-то, вот можно ими пользоваться, но правил нет. Дашь правила, они начнут их соблюдать, а это еще хуже может быть. Поэтому, я думаю иногда, что ты пришел в эту профессию, если ты вообще не видишь, не понимаешь, как это должно быть, не видишь, как украсить лицо, не видишь симметрию, что ты пришел, иди ищи в другом месте, как деньги заработать. Но меня не слушают. Чем темнее цвет, тем он опаснее тем он холоднее всегда, темный цвет, это значит максимально насыщенный, максимально все равно холодный, хоть он и теплый, вот мы выбираем, и чем глубже работаешь, тем всегда выглядит холоднее цвет, вот кожа искажает, а когда мастер ошибается с глубиной, во время обучения они ошибаются, то мы берем теплый, чтобы он выглядел не так холодно, то есть, если мастер вероятность ошибки минимальная, я разрешаю темными работать. Если она чуть более высокая, мы берем более светлый цвет. Чем темнее, тем легче должна быть работа. То есть без возможности ошибки. Или минимальная возможность ошибки. А в нашем случае ошибка это большая глубина. То есть, когда силу не рассчитал и воткнул слишком там условно глубоко иглу, и когда заживает, пигмент становится там, таким, фиолетовым. Ой, я сейчас чихну. Стоп, And don't touch red line, never. Bottom line, upper line, don't touch, окей? Okay? Это вам будет казаться, что, ну вот так yeah? всегда, да. Uh -huh. Но если прям соберетесь чихнуть, то... То что мне и сказать? Да, говорите, стоп, говорите стоп, она оторвет руки, и вы тогда чихнете. Потому что если вы чихнете, вы дернете головой... Я ж порчу и держу. Да, и у вас будет бровь на черепе. Там работы много, она еще, скорее всего, вот здесь заглубилась в волоске в длинном. Но это будет понятно только, когда сойдут корочки. То есть через неделю, как минимум, когда сойдут корочки. Если вдруг будет цвет нормальный, отлично. Если он будет такой с синевой, чего вы выпучиваете глаза? Вы пришли моделью, У нас бывает такое, они учатся, они постоянно ошибаются. Если будет синевой, тогда вы придете... Но только через месяц на лазерную коррекцию. Понятно? Вам лазером прощелкают, вам это будет как модели бесплатно. Что-то подсказывает мне, что вы придете через месяц, вот но не точно. То я мечусь, то я думаю, не дам никакой сертификат. Потом думаю, ну, блин, молодец. Ну, старается, дам. Потом опять думаю, не дам. Она нарушает все правила. Потом думаю, дам. Вот последние два дня я такая в метаниях. Но она старается. Просто это языковой барьер. Если она не сдаст экзамен в последний день, то есть не сделает полностью самостоятельную работу, которая соответствует нашим критериям, то ну, студент не получает сертификат. Хоть это и просто бумажка, на самом деле, она ничего не значит в их стране. Она не дает им право работать. Она ничего не значит. Она просто украшение стены, социальное доказательство, что она, типа, молодец ездила. Но я все равно могу не дать. Еще раз пусть приезжает. أو, ну похвалите ее. Él, я ей уже сказала, хорошо. work, Она говорит, что вы изменились, ну как бы глаза открылись безусловно. Сейчас она еще такое ощущение целоваться полезет. Я подальше ставлю. На щеки, так раз, два. work is beautiful. Yeah. God bless bless Что такое bless? My uh, She doesn't believe in God. No, it's Пытаются прийти, даже несовершеннолетние, но мы не берем. Нельзя. Потому что только с родителями, либо с разрешением, с паспортом и все Вы такое. Все ну реально, потому что нельзя просто, они не могут еще сами решать. Потом придет истеричная мамаша и будет нам тут ворвать волосы клочьями, зачем нам это надо. Самая возрастная, я не знаю, такое ощущение, что было ей, она сказала, я сделала брови и я Отлично, буду с ними умирать, меня с ними похоронят, я буду красивая в гробу лежать. Там за 90 ей было. Прям, вообще, прям очень старое, Поэтому как бы нету ограничений практически. Когда мастер работает долго или смотрит на что-то долго, или художник что-то рисует, смотрит долго, есть даже, ну как мы так говорили, глаз замылился, ты просто перестаешь видеть. Ты смотришь, видишь, что что-то не то, а что и где, не понимаешь, что там надо изменить. А мой глаз, он свежий для этой работы, я же не смотрю вот так на нее уже два часа. Я подхожу, вижу сразу и ну, по мелочи ей помогаю. Я никогда не вру, что я работаю ради денег. Никогда. Я всем говорю, я работаю только ради денег. А все остальные барихуны, little bit shutter. когда начинают петь про то, что они от любви к искусству работают, если ты не художник и не сидишь голодный на чердаке, ты все остальное. Знаешь как, если твоя работа оплачивается, потому что они все зарабатывают деньги. Просто многие пишут, я так люблю эту работу, я обожаю своих клиентов, я бы бесплатно работала, однако деньги берут. Мы сегодня сделали по три процедуры. Ура! Наталья справилась и сделала реально три процедуры, причем практически сама, я почти не вмешивалась. Завтра тоже по три модели. В общем, процесс, как обычно, рабочий. Пашем. Улыбаемся и пашем. Сегодня у нас восьмой день, курс подходит к концу. Прогресс у нас есть и большой. Венди работает вообще полностью самостоятельно, делает три модели заявленные, все, успевает вовремя. Наталиса вчерашнего дня тоже делает три модели. И сегодня я прям вот, ну не сяду вообще ни разу. Буду ходить вокруг, но не сяду помогать. Пару дней назад я реально думала, что я не дам ей сертификат. Ну, о том, что она училась и успешно прошла, потому что она совершала прям много ошибок. Сейчас я вижу реально прогресс и я ей дам его, скорее всего. То есть она делает что-нибудь прям из ряда вон. Но пока все хорошо. Она совершает ошибки, естественно, но мелкие и легко поправимые. Ничего катастрофического. Лишь бы не сглазить. Тут вообще прям очень сложный случай, на самом деле. Опущенная век, бровь, прям она низко лежит, почти на веке. И дело в том, что поднять особо некуда, потому что здесь у нас уже лоб начинается и морщинки, и как бы это прям не зона для работы. А вторая бровь выше. Ну Это, видимо, мимическая привычка такая. Да? Одна выше, одна ниже, задирали всю жизнь. Ну, уже в очках не могу сама себя красить. Да, яркость в лице. Ясно, просто. Ну, пусть она попробует порисовать. Сейчас она эскиз рисует, вы смотрите, хорошо? Угу. Вот я сейчас сама хз. Вот прям реально. Если бы у меня такие были, я бы жила бы счастлива и ничего не делала. Но иногда хотят просто поярче, еще чуть-чуть пошире. Где-то, может там, знаете... Пробел один есть, то есть, я понимаю, когда реально как-то вот сожгла, да, нет бровей, прям реально проблема. А, ну да, ну извините, простите, у вас, смотрите, волосиков много и бровей много. редкие. Ладно, ну вот, видишь, нет пределов совершенства. Там, если придраться, можно найти, конечно, там сям, но вот мужик не увидит. Получается, женщины это делают для других женщин. Но вот тут у нас все мягко, это растушевка, но э, она не соблюдает некоторые правила, которые я ввела и о которых я постоянно говорю на дистанционных курсах, кстати, которые вы можете пройти, если перейдете по ссылке либо где-то тут, либо вот в описании к видео. Эти курсы рассчитаны на то, чтобы штрих был правильный и соблюдались некоторые правила, которые позволят не совершать ошибок, таких дурацких, законтурил внешнюю часть брови или стер, а там ничего нету. То есть количество штрихов, их качество и вообще вот эти вот правила все вы можете узнать, пройдя дистанционные курсы, курсы наши. Они называются штрих, есть еще курс дистанционный онлайн-мастер, где можно стать мастером вообще, начиная от бумаги заканчивая человеком дистанционно. И это работает, у нас уже есть выпущенные студенты, кстати. Может, махнетесь, не глядь. Давай. Она не справится там просто. Там сложный реально случай. Давай, забирай. Ты вообще сделаешь сама здесь что-нибудь? Она вот так. Видишь, здесь просто она лежит почти. Но тут можно вот здесь вот прорисовать. Вот эти вот они не нужны, да, погоды понятно, не да, делают. Да. И как бы форму ты можешь создать. Вот это просто веснушки в одном месте. Сгруппировались, поняла? Давай. Нормально. Видишь, вот тут площадка есть. Натали, we change your model, okay? Все, мы поменяли модели, потому что Натали не справится с такой сложной формой. Она просто ее потеряет. Здесь хорошая кожа и простая форма. Там была очень сложная кожа и очень сложная форма. Еще и возрастная кожа, на которой каждая ошибка усугубляется тем, что кожа сама по себе, просто она взрос... другая, там обменные процессы замедлены, там... и каждая ошибка остается ярче. Поэтому я махнулась местами, чтобы не испортила она, потому что она бы не справилась прям, просто тупо не справилась. Если она эту форму испортит, я ее отстраню завтра от модели. Она будет рисовать только на латексе. И сертификат я ей не дам, потому что она работает, не старается. Это для нее сейчас как экзамен. Okay? Она сейчас, у нее сейчас много времени. Я следующую модель отменю. Она должна красиво, mm -hmm. очень тонко, не спеша, не нарушая форму. Okay. Okay. Потому что у нее движения стали лучше, она you молодец, у нее все лучше стало, mm -hmm. I'm но I'm она расслабилась, mm -hmm. и волоски But, лучше, и yeah. она не заглубляется, mm -hmm. молодец you в этом плане. You don't, you don't но волос, от того, like... что она очень мало работала дома на домашнем mm -hmm. задании, она не делает то, что должна была бы делать, But и But она портит просто лицо. Я не могу делать это за нее. Вот в этом проблема. Я не могу садиться и за нее исправлять she okay. can't fix every single model after you, you work with her okay Нету эм, одинакового движения, которое подходит всем. Нету. Везде немножко по-разному ставишь руки. Сильнее или слабее натягиваешь кожу, ведешь линию быстрее или медленнее. То есть, вот реально сколько клиентов, столько и разных вариантов с ними работы. Каждый клиент это, это новый случай, новый, отдельный. Здесь веди наискосок, здесь веди вертикально, здесь медленно, здесь быстро, кожу натягивает так, надбровная дуга торчит, надбровная дуга сглажена, пучок волосков растет вниз, вверх, находится в разных частях. Короче, столько клиентов, столько и вариантов работы с ними. Очень часто мастера теряют форму, просто не видят симметрию, даже рисуют эскизы. Просто в разные стороны, разные толщины, разные размеры, все разное. И это можно развить путем работы на большом количестве клиентов, либо это можно развить, просто рисуя постоянно. Вот у меня есть курс по развитию глазомера. То есть вы должны учиться видеть глазами. Не использовать всякие линейки, нитки и прочее. Вы должны видеть глазами и уметь увидеть разницу в толщине, в ширине, в уровне, то есть ну, в нахождении от линии горизонта, вот в эти все наклоны, форму вообще видеть. И это развивается. Ссылка на курс будет в описании к этому видео. Ну-ка, подбородок ниже. А что вам кажется разным? Оно а ну вот сюда. А, вы злой, да? You need to compare all of your parts, uh, the head, the middle of the body, the angle, long or short or maybe you need to compare all of dots uh, in your eyebrow. My English is good, every day is a little is good. Иногда я вижу. Я вижу, что мастер не выкладывается на 100%, он там так вот работает на твали. Не понимаю, почему. Может, устала, может, там, не знаю, я не знаю, я не знаю причины. Если ты приехал учиться, ты должен высосать просто всю информацию из человека, который тебе ее может дать. Короче, я могу просто отменить модели и посадить работать на латексе, потому что я не могу допустить, чтобы портили. То есть можно не доделать, можно там, не довести, не сделать достаточно ярко. Или, там, ну, не доделать это не страшно, это можно доделать потом. А когда ты задумчиво на полба провел линию или просто исказил форму безумно, не думая о, о последствиях, там, я тогда могу отстранить не дать моделей забрать вернее их и посадить на латекс, они этого очень боятся, собираются и работают более собранно, потому что ехать так далеко и быть отстраненным, еще и не получить сертификат, без бумажки ты букашка, что они так за ними гоняются, я не знаю. Я бы уже закончила, она сейчас начнет портить, понятно? Для нее это просто. Она потом светлеет брови, что ли, или они потемнеют? Или такими коричневыми будут? Есть вариант, что они почти такие же останутся, но больший вариант, что они посветлеют все-таки. Причем неравномерно. Потому что она где-то глубже, где-то поверхность не работала. Они же учатся. Они ошибки совершают без конца. Черный, что ли, нужен? Черным никто не работает. Черные. У меня не черные. Ну нет, у меня ничего. Вот черный. Это, это не мой вообще цвет. Если захочется ярче и холоднее, можно выбрать другой оттенок и положить его плотнее пигмент но только через месяц. Если захочется ярче, да, через месяц на коррекции. То есть вас пугала ширина, но яркость не пугает, да? Ну да. Я просто думала, чтобы ну темности, ну под цвет волос хотя бы. Но у вас очень яркий. Можно, такой цвет можно сделать. Но если я бы дала ей самый темный цвет, все мелкие ошибки, которые сейчас не видны, были бы прям очень сильно видны. Поэтому это рискованно на обучении давать им очень яркие цвета, понятно? По симметрии там есть над чем работать. Реально, можно еще поработать. Но я не буду это делать за нее. А за... она уже не видит просто. Она может только начать, я и скажу, рисуй здесь, здесь, здесь, она уведет туда рисунок, она не видит уже то есть детали. Когда долго смотришь, даже если бы это была я и смотрела бы очень долго, там три часа на одно и то же лицо, я бы тоже перестала видеть. И часто мастера друг друга спрашивают, даже очень опытные мастера, ну глянь свежим взглядом, и помогает это. Мы сделали все-таки по три модели, кто-то с небольшим давлением, потому что не знаю, устала или что, но просто стала совершать грубые ошибки и пришлось пригрозить не выдачей сертификата а и отменой модели и оставшиеся дни работы на латексе. Но это сработало и она сейчас ничего не портит, работает поверхностно, немножко не доделывает, работает медленно, но не совершает ошибок грубых. Но тут все отлично вообще и по форме, и по прокрасу, прям Венди молодец, я рада, прям рада. Завтра у нас последний день, у них также по три модели, он будет не легче, он будет такой же, но завтра я не должна вообще вмешиваться, никто и никто, это экзаменационный день по сути, после которого они получают сертификаты вечером. И будет понятно, нарушается ли правила септики. как строится эскиз, как он фиксируется, как прокрашивается, как быстро работа совершается вообще. Так что завтра у нас день, когда я буду пить кофею везде. Есть мандарин. Это восьмой день, и мы думали, что они вообще не придут. А, девятый день. они просто опоздали. Я думала, они уже на пути в аэропорт. Что хотите с бровями? О, какая укладка шикарная у вас. Они сами так растут? Класс. Но а что хотите это с бровями? Ну, они у меня как-то Хвост... вот редко или что-то. Чуть-чуть вот... поярче, и хвостики чуть-чуть можно. Ну, мне кажется, удлини. одна длиннее, другая Вот камыш. это короче, Ой, короче и выше, да. Но окрасите? А это краше да, на я вид крашу. Хна почему-то не держит ну, ну, Потому что она такая. Ну, да. Просто выровнять по симметрии, сделать чуть ярче, потому что красивая форма, красиво уложены волоски, очень интересно такие, как у Деда Мороза. О, а здесь просто классическая форма, потому что свои брови были хорошие, как всегда выщипали. Все щипают, оставляя вот тут головку и вот здесь в изломе, создавая дугу. Я не знаю, почему все так делают. Я сама не щипаю, Кто-то вам, да, обрел, потрежьте ей пальцы. Мастер есть, которого я уволила за то, что она не могла соб... работать по нашим критериям. Она реально не видела ни форм, ни симметрии, ни хера вообще. Она показывает мне, говорит, смотри, вот она показывает фиолетовые брови, которые вот да, заглубилась она. И говорит, смотри, ну коричневые же. И тут я поняла, что все, там эти два года, что я на нее убивала, реально были выкинуты на помойку просто. Я говорю, все до свидос а, вообще. Да. да. И она предприимчивая очень она из тех кто не умею рисовать но рисую каждый день а сейчас она выдает дипломы государственного образца ты знаешь как это для дебилов реально если тебе лень залезть и изучить информацию ты не знаешь что только государственные учебные заведения которые учат на врача могут учить и выдавать диплом государственного образца У нас а здесь анализ. очень сильная симметрия. Отсутствуют хвосты, брови низко. Работа будет сложная. Прям сложная. Как раз ей по плечу. Геометрию включите. Одна бровь вот здесь, одна здесь. Чтобы их вывести на один уровень, что надо сделать? Либо сбрить и нарисовать на одном уровне, либо поднять одну до уровня другого и немножко опустить вторую. Понимаете? Какие есть еще варианты? Нет уже вариантов больше. Ну, красавец. Я говорю, теперь хоть приятно смотреть на себя. Но, Но они чуток они чуток посветлеют, еще даже натуральные станут. Да. Видите, они в тон к волосам. все. Можете ее приобнять, они любят обниматься. Ее Венди зовут. Спасибо. Девочки, очень. Нам приходится даже и отказывать, если хотят какую то вообще безумную форму. Но я не думаю, что вы прям такая crazy woman. Не выглядите так. Не, иногда реально мы боремся с маразмом. Кто-то хочет очень какие-то тонкие, а нам не подходит. Потому что у нас же модели для чего? Отработка новой техники. Нам как раз надо пошире поярче, это нормалек. Но иногда там какую-нибудь такую безумную форму хотят или вот такие сгибы. И мы воюем, воюем, потом говорим, ну все. Либо они подписывают бумажки, о том, что я по форме не имею претензий, там эскиз мой, либо мы вообще не сходимся, когда там еще какое-нибудь безумие. Как долго рисовали эскиз, она, в принципе, нашла форму, да. сделала то, что хотелось, но уже просто нет времени и модель нервничает, когда так долго мастер рисует. Это нормально. Я бы тоже думала, что за фигня, так долго рисует, что же будет там дальше. И мы перенесем просто. Тем более, что она хочет пошире, поярче, а это длинная работа. Но она, в принципе, симметрию поняла, увидела, нарисовала то, что мы хотели. У нас вечер девятого дня. Мы закончили, все закончили. Венди сделала, как положено, свои три процедуры. Они прям идеальные, придраться не к чему. У Натали было чуть сложнее, потому что… Одна из ее моделей днем была недовольна, пришлось там что-то доделывать, доделать, без конца доделывать. Но это не была проблема Натали, это была проблема модели, у которой очень сложное лицо, и она пришла модели на обучение. То есть, когда такое сложное, такая, такая сложная асимметрия, надо выбирать мастера опытного. А она пришла на обучение, где ну, не стала прям хуже, но и лучше не стала, честно. А последняя ее модель просто после часа рисования эскиза сказала, извините, я не могу, я приду в следующий раз, потому что час рисовать эскиз – это слишком долго. Ну, она, видимо, почувствовала неуверенность мастера, а я вмешиваться в последний день не должна. Я вообще должна по минимуму вмешиваться, и я не вмешивалась. Сегодня вообще и вот модель сказала, У -у -у, я приду к другому мастеру в следующий раз. И ушла. Вот так. Такой день. Ну Все, мы закончили. Эта модель довольна, там все отлично. Наталия. Я думаю, она многому научилась, но есть, конечно, много над чем работать. Прям очень много еще. Но вам надо их сохранить, в плане не мочить, уход. Она же вам ничего не рассказывала, да? Через три часа моете с мылом, очень хорошо. Ватный диск с мылом прям трете, пока корочки не, со... О, пока не, не перестанет пачкать. Смотрите на ее брови, она мыла плохо. Если а -а -а. будет так, это плохо. Уходит с таким. Хорошо. Да, вы должны сегодня прям вот так вот потереть очень сильно, чтобы стереть все, что кожа вытолкнула, понятно? И потом не мочите, пока они не отвалятся. То есть, вы увидите, они выглядят не так, они чуть-чуть бледнее выглядят, легче, как шелушение такое, как будто нос сгорел и облазит. Это длится где-то 10 дней. 10 дней вы не должны мочить вот эту зону. Вообще ничем. Не мазать кремом, не мочить. Вокруг, да, без проблем. Хорошо? Если намочите, просто будут сплошные пробелы, будет все сложно. Такие курсы проходят у меня ну, примерно раз в два месяца. Потому что я очень устаю физически, я реально хрипну к концу курса голосом, потому что очень много говорю. Проходит больше ста человек моделей а, на курсе. И, ну, а, плюс еще у нас больше месяца длится дистанционное обучение, а, поэтому курсы все, в принципе, распроданы уже до сентября. А, следующий курс – это тоже американцы. И следующий, позаследующий тоже. Потому что себе, меня себе могут позволить только американцы. Да? Я прям до последнего сомневалась давать, не давать Натали сертификат. Она делала столько много грубых ошибок, но в последние два дня она собралась. Она, я думаю, должна, я и скажу об этом, уделить очень много внимания септике и антисептике, но по работам она подтянулась, формы перестала по симметрии терять во время работы. И перестала заглубляться. Вот она прям за последние два дня вообще ни разу не заглубилась. То есть, она почувствовала кожу, но работать, конечно, еще нужно очень много. И ей надо будет снова пройти все уроки, снова пройти все связки, изучить все схемы, потому что она очень-очень мало работала дома перед обучением. Неси, быстрее, тортики. Кто самый молодой? Саша. А кто самый красивый? А, ну пошла за тортиком. Давай, wow. ты не можешь отказаться. <laughs> <laughs> um, the experience and show my mistake so I can rely and can find what's in my trains what in my week. So I know how to fix it, you know? And then of course I'm always say thank you, thank you a lot. <laughs> I'm so happy <laughs> I've been taught four five masters. But my When I come here, see, um, see, kind of like fail I, she, she like me felt with the sanitizing because my sanitizing is bad. So that means it's all the master is not trained me good enough and see very, um, like like see serious, see very disciplined about the sanitizing and very order and I I appreciate it. and I learn a lot. Cause I'm pilot kind of really new and um she she really really really uh, the you. best master no. I'm serious I oh. miss it and I'll give you a long list. Thank you. It's for you. Oh thank you. Thank you. Uh-huh. Сомневался, сомневался, ну давай. Всем даю. Честная давалка, да? Yeah, mm. thank you. Привет из Шри-Ланки. Это длинное и необычное для нас видео подходит к концу курс закончился девочки э, улетели в америку я не всегда слежу за студентами но венди большая трудяга и молодец и у нее сейчас все отлично сейчас я очно не обучаю и э, я работаю только с онлайн обучением кстати по ссылке в описании к этому видео вы найдете мои вебинары и онлайн курсы но мои очные школы успешно работают в нескольких городах россии а мои тренера э, в краснодаре где вы сможете пройти курс VIP адвансед отлично обучены и постоянно повышают свою квалификацию одна из тренеров евгения она есть на этом видео кстати она мой партнер и топ-мастер нашей студии в краснодаре ну и она делает мне татуаж уже несколько лет напишите в поддержку если планируете обучение ссылка на поддержку будет также в описании к этому видео всех с наступающим новым годом всем пока